Будет Михаил Почков Мой дедушка старый, но добрый старик, мечтал, что я сдал большим скрипачом И даже в далеком мелане.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 я в бою осить с шамбасом на бордаж орлы вперед И быть огромным, одноглазым и даже раненым в живот, как он мечтал Из океана вернуться на родной печал, Веселые раненые пьяны О, боже мой, как он мечтал в портовом Каваке-Ривьера в объятиях, где мечтают за души Кричать, оно ну, скрипач, холер, сыграй мне, чьё это для души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 Мечтал стоять он на борту слегка под выпившим отросом, С огромной трубкой во рту Кричал в бою осипшим басом На борту орлы вперед И быть огромным, однако и даже Раненым в живот, как он мечтал Из океана вернуться на родной причал Веселые раненые пьяны О, боже мой, как он мечтал бортом ртом, кабаке, ремьер В пишет, умереть Кричать о скрипач, калер, давай Мать провод с собаку. А маленький злой отемагийской скрипач играл бы в Москве.